Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, и я вернулся, как бы, так можно сказать. Если кто не знал, ну и может кто-то и не заметил, что я как бы уходил, но да, было такое дело. Сегодня у нас, короче, The Devil in Me, Dark Pictures, Anthology, последняя, как бы, глава первого сезона, там, это же у нас, типа, игра-сериал, так сказать, как бы. Знаешь, вот эти есть сериалы, где... Каждая, ой, блин, опять. Все у нас, кстати, на русском, если что. На секундочку должно быть по идее. Я на это надеюсь. Так, что у нас по яркости? По яркости? По яркости? Я просерял уже. Вот опять вот моя фишка вот эта, которую я говорю и забываю нафиг сразу же просто моментально. Давай, там я не знаю, чтоб. Типа на ютубчике, если вдруг чуть-чуть... Он же там типа затемняет немножко. Там качество так жирает. А я еще молодой, там неопытный, так сказать. У меня так вообще там качество убивает. Так что сделать? Не играйте в одиночку. Ну, блин, было бы с кем, было бы с кем. Никто не зовет, как бы. Как бы так-то дома есть с кем играть. А знаешь, вот эти всякие... Вот эти ютуберы вот эти, да, вот эти классные ребята. Не зовут играть меня с собой. Ладно. Ну, я их звать не буду. Все понятно. Так, а, значит... Одиночная игра у нас. А, это, короче, про какого-то там серийного убийцу, маньяка, там, кто он? Отель, всемирной выставка. У нас вначале должно быть а, смертоносное. Это слишком жестко для первого прохождения. Мы просто серьезно, ну, серьезно, серьезно подойдем к делу. А, про сериалы, про сериалы, про сериалы скажу я вам. Есть сериалы? Где, знаешь, независимо Вот сколько там серий в сезоне, каждая серия Это отдельный сюжет Короче, есть такие, я их, конечно, не смотрел Но знаю, что есть Но даже пример тебе привести не могу а, вспоминаем, вспоминаем, если что Если что, на канале есть House of Ashes, это третья глава как бы первой и второй у меня нету, потому что, как бы, извините меня, я как бы начал недавно, всего там сколько год назад. Так, а что так быстро? Подожди, я еще не успел с ребятами поговорить. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Это уже было что-то такое, это, короче, ваши события там меняют мир, у каждого выбора есть последствия, там, типа, да. И направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, что-то там еще потеряешь некоторые решения спасают жизни, другие приводят к смерти да другие же там по-моему что то как-то так пишется Во, голова house of Hashes есть на канале О, ну куда же ты перебегала блин взяла блин руку перебежала ну ё-моё вот ну как так ну, ну ты куда вот, вот едет трамвай вот куда ты бишь 80 метров высотой джефф можешь представить так ну, я пытаюсь. Где мой кофеечек? С него, наверное, вид на сотни километров. Русский есть Мы прекрасно. Мы должны на нем прокатиться. Как ты знаешь, проблема как бы. А, 1983 1900... а год. Отель Всемирного Виска. Чикаго. ты меня не устала после целого дня замужества? Я никогда от тебя не устала. Ловлю на слове, дорогая. Смотри, первый день после свадьбы. Конфетно-букетный период еще не кончился. А, выставка змей какая-то. Кажется, пришли. Мне, кстати, вот эта эстетика, знаешь, вот это начало. А, как это? Я-мое. 80-е хотел сказать. Ну вот это, короче. А, какой 20 век, да? Ну, почти 20 век. О, да тут чудесно! Как вот. в рекламе. Прям круто, знаешь, что стильно все так. А ч никого нет? А это отель, а, медовый ну, месяц, медовый месяц, точно, есть же такая штука, после свадьбы ездят, кучу денег, вот так берут, бах, сразу, сначала на свадьбу, вот так кучу денег, бах, потом на медовом месяц так бах, короче, а потом, болит. а что делать, а как быть? Мы тут что, одни? Не Наверняка не все получается. еще утром побежали на выставку. Да ты смотри, вон конвертики. Это почта, значит, тут не особо много кто живет. Че, а можно мне дзынькнуть? Я уже, блин, 10 минут играю и ничего даже не нажал. Еще раз? А, а, а что толку-то? Да вахтер где? На ресепшене. А, на ресепшене не вахтер. А, как это? Профессия называется. Ну на ресепшене. Ресепшеновец. Да он, блин, он видишь, уже давно работает. Да, я не так представлял первоклассное обслуживание. Вообще. О, я за диваху играю. Предвкушением, да. Ну мысли конфетно-букетный период это. Давай мы будем ждать до завтра. Оставим вещи и пойдем. Никуда мы не пойдем, пока не зарегистрируемся. Как это? Раз ну -ка. не спешат, значит, хотят, чтобы все было идеально. Вот мы заглаживаю Во всем видит что-то да. хорошее. А поставить кофе. Я же снесу его нафиг. Я приношу Ой. извинения. Так, да. О, Какой стильный За мужчина. То, ждать. Какие усы, Надо какие брови, какой галстук, улапить. просто шикарный. А ч ⁇ музыка сразу зловещая? Чё сразу и сидять к значит, все зло, что ли, не мое? Обещаю, что Подожди. отныне вас ждет только хорошее. Я рад. ресепшн. Что ж, распишитесь. Давай, ты читай, что расписываешься. Ну вообще... Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки. Нет. Вы правы, да. А, как да. это не все. Ну да. Сегодняшний день для нас особенный. Я беременна. Так сразу, сходу. Молодожены. Да. Это же просто замечательно. Да, вообще прекрасно. Это, это чудесно, это это потрясающе, без иронии, так, без всего этого. Да че все улыбается? Я полагаю, так, что мне... миссис Уитман захочет расписаться. Ты че? Слышишь, ты че за Да. Сегодня начался наш медовый месяц. Распишитесь, все Мои поздравления. Такая, давай ты распишешься. В таком случае нужна комната получше. Как бы слышишь все. Номер для новобрачных. Ворлдс, Фэр Хотел. А что он сразу намного дороже <свят> Зажопился Сразу жопиться начал Первый, вот как бы первый день после свадьбы это И подарки. он уже жопиться начал А подарок? Нет, у нас подарок первые молодожены И последний О, как это мило. <свят> <свят> Спасибо, мистер... Холмс. Холмс Генри Говард Холмс Я знаю Шерлок Холмс У вас прекрасный отель, мистер Холмс Подожди, а это Я сам его спроектировал Мужик Дай... Так вы архитектор? Дай архитектор, дай сказать. Дай вставить свои пять копеек. Строитель. Врач. Художник. Миллиардер. Филантроп, да? много разных интересов. Да. Я понял, короче, это маньяк. Все понятно. Можете осмотреться. я, кстати, хотел почитать. Мы разные мелочи и сувениры. Да, я хотел почитать. Я багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке. Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет. Все, можно, да? Спасибо. Спасибо, мистер Холмс. Я такой мужик у очень у добры. улыбчивый. Все для нашей <свят> улыбака. Муж улыбака. Как мы, мистер и миссис... Как, Винтерс? <свят> Винтерс это в этом. В Resident Evil. Блин, а я забыл, как же. Джеверли Это украшение, по-моему, да? Смотри, какой Смотри, блин Серьезный дядька Ну, это убийца, все понятно Я хотел почитать про это же там что-то На реальных событиях, что-то основано туда-сюда Хотел почитать, но что-то я забыл из вещей я забыла. Это что, это мыло? Пейс, а, фейс Это пудра, что ли? Курс изменен, как? А как, сразу, что ли? А, подожди, можно было выбрать, что купить? А так я не знал, мне еще первое дали, я то и купил. <laughs> Дожди, вот так сразу выбор, купи пудру, <laughs> и все. Курс изменен, эффект бабочки. Ой. Ой. Ой. Простите, мисс. О -о -о. Осторожно. Знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин. Ха, какой славный парень. Ой -ой -ой. И как дела в браке? Себя не похвалишь, Спасибо. никто не похвалит. Не жалуюсь. Да, конечно не жалуешься что первый день. чуть Пойдем жаловаться? наверх. Наверняка все готово. Ты, ну, ты куда-то уже присмотрел симпатичное на прилавке? Ты куда уже расчехляться начал? Все тебе скажи. А, если заметили, обстановка чуть-чуть изменилась. Как бы я перебрался немножко в другую локацию. На самом деле меня в угол посадили, знаешь, наказали все. Сижу в углу тут. Как бы. Но у меня как бы если тут есть все вот эти все приблуды, как бы у меня можно сказать VIP-угол. Приват. Интересно, а что там? А, а, Че, какие костюмчики? Приватные. Приватные Неужели костюмчики. Неужели я женился на авантюристке? А, блин, на Колесо обозрение, да. тайная комната. А, подожди, Дага. Мы что, ищем приключений? А, конечно, мы что играть сюда сели, что ли? Ты что влетел так, емае? Здесь просто идет ремонт. Вот тебе и приключения. На колесе мы все равно прокатимся. Я знаю и смирился. Ух уж эти женщины. Стой. Вот лезу что-то не надо, а потом, блин, проблемы. Это. Это <плёк> это вахтер. Тихо. А так он не увидит, что дверь открыта, да? а А, ну да, сейчас я нажму вам все кнопки. Ты ту тых, ты ту тых, ты ту тых, ты ту тых, ты ту тых, ты ту ту А тут то -то, то то то то да сквозняк, сквозняком дверь выбила, отвечаю. А. <связь> <связь> так спокойно. Ты ту тых, ты ту тых, ты ту тых, ты ту тых, ты ту тых. На да, пульс не так работает, он не идет так ты ту тых, ты ту в смысле, в плане, он как-то более размеренно. Вот это приключение. Приключение будет спать на улице, когда нас отсюда выставят. Ой, да чё ты, блин? Пошли. Целее будем. На улице. В колесе обозрения все-таки заночевать можно, в принципе, тоже неплохо. А, ну там, наверное, еще нет такое колесо обозрения. Там вот эти открытые кабинки, не закрытые. Я катался в открытой кабинке маленькой, когда был, блин. это. А типа не спалил, да? Блин, ну усы у него, конечно, такие, да, мощные. Прям четкие. И шапка мне его нравится. Прошу, располагайтесь, этот номер для вас. Вау, вау. А почему а в номере текстурки спасибо, не прогрузились? Устраивайтесь. Почему пока? в номере для новобрачных не прогрузились ждет текстурки? Работа. Я, подожди, куда ты пошел? Давай я мы обсудим. еще непременно увидимся. А, ну хотя если это как бы в подарок, типа, ну, что нам сейчас докапываться, да? Не, ну подожди, как-то. Боже, это номер достойный короля или королевы. Хитрец. Вот тебе. Шуны так себя не ведут. ты думаешь, что? Ты чё? В яблочко. Ты чё, подлюка делаешь? Это война. Конечно, война. Ну-ка нафиг ему по шайбе. <св fights> Надо было еще. Мне стоит бояться. Еще как. <fugly> да ты возьми что-нибудь потяжелее. Че что этой подушкой? Ты смотри, мужик, сейчас, да выпендриваешься а я тебя вообще этой подушкой. Ш, куда ты? Ты куда? Ты куда лезешь? Ты слабак, блин. Сдаюсь, сдаюсь. Ладно, ты победила. А ты что сдаешься так рано? Только мою гордость. Ты победила, ничего не повредила, вот как это. Как насчет перемирия? А ты что уже предлагаешь ты задумал Да, он тут уже расчехляться собрался. Вовсе нет, у меня есть подарок. О, да, ну, давай подарки я люблю. Ожерелье, да? Закрой глаза и встань к зеркалу. Это сердце моря будет, это, короче, предыстория это Титаника. Это мило и романтично. Да ладно, я шучу. Если блепишь подушки, получишь по физиономии. Блин, это было бы офигенно, я бы поржал даже над этим. Все нормально? Да. Так, открой Курс глаза. Куда он уже изменил? Куда курсы все летят? Мари купила пудру, а Джефф подарил Марии ожерелье, купленное в ювелирной лавке. Как это связано? Как это связано? О, Джефф, Там потом еще в конце Спасибо. должен появиться, вот. к чему это приведет? На кости ну, убрана. за мной. Иди теперь прими ванну. Это что мне уже в смысле за подарок надо это как-то? Смотри, <гас> а ты хитрый хитрыпес, а? Это я делаю? Нет, это не я. Ах ты извращенец! Ах ты уса, ты извращуга! Ах ты подглядю, тереватель. помоги ванну найти. Куда она вечно лезет, -мо? Я тебе повторяю, что мы как бы проходим только пролог. Это только пролог. Заклинила. Может толкнуть посильней. Давай, помогай, помогай, помогай. Нормально. Сезам, откройся Спасибо Ты побрейся, а я быстренько приму в ванну А и как он устроим рандеву. Я знаю это слово Что-то неприличное на французском Кыш, брейся По-моему, я забыл взять бритву и набор Их наверняка продают внизу Не задерживайся там А как ты поехал Иван. в медовый месяц без бритвы? Ты че, мужик? Ну что? Она, кстати... Джефф, подожди, она, я только сейчас заметил, немного похожа на Рэйчел. Найдите набор для бритья. Что, можно заглянуть? Жена! Жена, пусти! Я хочу с тобой мыться. Ладно. Оставила у меня одного в страшном отеле. С мужиком, который в зеркало подглядывает. Ну, куда это? Я, как бы, еще и музыку такую включили неприятную. Не, ну, если... Еще... Опачкистая, Спокойно. Че, нет? Он закрыл дверь, да? Ну, все, мы спалились, значит, по-любому. Не, ну, как бы, че? А... По-моему, то, что происходит в прологе, сильно не влияет на, на сюжет. Но в House of Ashes как раз-таки влиял. Хм. Готов поклясться, мы шли здесь. А что так мрачно? Что так мрачно? Прям темно. Слушай. Что? А, бородуля! Ну вот так бы сейчас пацана потерял. Потеряли Ой. пацана, никто его не вернёт. А, подожди, кнопки же. о Началось. Что, тут сейчас из ванной кислота польется? На Рейчел похоже чуть-чуть, да? А, когда на экране персонажи могут... В... Инвентарь? Они добавили сюда инвентарь? На секундочку. Ну, похоже на Рэйчел немного, нет? Или я гоню? Да, такое ощущение, что да. <звы> Нос, блин, а, блин, капельки надо стоит он кто-то стоит. Вон стоит в шляпе. А, это стоял этот. М -м -м. Господи, телохранитель, хранитель, как он. Опачки, подожди. Это мне не надо. Цензуру мне, пожалуйста, врубите, а то. Я и так как бы. это так нормально. Так нормально. Так можно. Это Краскайфули, Все. это Rachel, блин, я тебе говорю, прям прям вылитое лицо. Один в один. Вот эти лупоглазые такси. Так, ну тут аккуратные такие ракурсы, прям знаешь, как в фильмах выбирают. Это ты милый? Да. Джефф. Да по штанам же видно, что не Джефф. Ты решил поиграть в другую игру? Куй расслабиться, ты чё? Нельзя расслабляться кто тут подглядывает. Что вы себе позволяете, мистер <гас> Холмс? Шедланс. Что вы здесь делаете? Oh. Джефф? Я боюсь, он вас не услышит. <гас> Нет! Не тронь меня! Но я не закончил. Я... Я... <гас> а можно мне что-нибудь сделать? Не дергайся. Так будет только больнее. В смысле? Даже так я в смысле в прологе просрал, потому что, как бы, да? Что? Что вы? Что вы сделали? Успокойтесь, сэр. Ваша жена да втащи ему. Ну, втащи ему, будь мужиком. Ну, сделай что-нибудь. Все в порядке, сэр. Понятно, молодец. Ну и спиной повернулся, красавчик. Опачки, да? Вот это внезап внезапно было, да? Не, ну это капец. Мне не нравится, я не согласен. Ну все, труба. Классное начало вообще. Просто шикарное. Я сразу же просрал, короче, это. Я живой? Да ну нафиг. Каким нафиг образом? Там крыльща просто, блин, литров 50 вылилось. Ч ⁇ и сделаю? Мари! Ну все это. Ты это ГГ... Шанс ему в любви. Мари! В смысле, я полз, чтобы просто умереть, да? Классно. пока смерть не разлучит Классно, спасибо. Ну, пролог какой-то житенький, не знаю, прям вообще. Как-то пока не впечатлил. Подожди, курс изменен. Стой. И чё? Мэри в стекла, кровью Джефф был убит в газовой комнате. Спасибо. Классно, блин. А, типа был выбор их спасти, что ли? <мас> я, конечно, в это не верю. Но, но а вдруг... Теперь интересно? Надо было что-то тяжелое взять. Да я даже не видел, что что-то другое можно было взять. Порядок во всем. И все <свеч> в порядке. А -а -а. Да, ты погляди. О, Какая красота. Для тебя все лучшее. Мама умрет на месте такая. Послушайте, ростышь. мистер, вы здесь работаете? Вот эти все кольца. Это он столько уже зафигачил? Здравствуйте. Надо Приветствую почитать. гостей нашего отеля. Ладно. З Звучит немножко интригующе, как по крайней мере. <звучит> somebody да ну это вот наш это классный мужик так ну чё если судить поначалу пока как то ну не знаю мне не очень понравилось что типа взял пудру и все типа лохнулся сразу как это я даже не знал что то другое можно было взять может там было написано не знаю, короче, я не согласен Я отказываюсь верить в то, что это, как бы, можно было исправить Как-то сделать по-другому Как бы... А, еще что хотел подметить а, Ни в одной игре, вот, а, от этой То есть, ни в Until Dawn ни в, ни в какой из частей Dark Pictures У меня ни разу не получилось спасти всех Вот прям абсолютно всех за да, первого раза а В Men of по-моему, у меня Умер один Да Пацан в конце, по-моему, умер. Его этой дверью прищемило. И вот, по-моему, да. Во второй, во вторую я не играл. Как бы, поэтому я ничего не скажу. Получилось бы у меня там всех спасти. А в третьей, в главной, что Салимчик выжил. Вот за Салимчика я переживал, как ни за кого я даже за себя так не переживал, как за Салимчика. Вот. Че я говорю? К чему я это говорю? Тут с первого раза, мне кажется, невозможно прям спасти всех Хотя, наверное, возможно Не, возможно, но просто есть такие решения, которые ты даже как бы, ну Не успеваешь подумать, к чему это приведет И узнаешь, к чему это приведет вообще как бы только потом Как бы поначалу ты как бы, ну, не совсем понимаешь Вот я сейчас взял пудру, а я откуда знал, что, что, что, что как бы Добрый вечер, мужчина Мы с вами не виделись уже год вы соскучились? Вы скучали по мне? Оу. Oh. Oh. Это вы. Я ж, конечно. Долго пришлось ждать. Ну, год получается. Всегда приятно снова видеть знакомое лицо. Ну да Вижу, ладно. вы вполне а уже как родной. готовы к новому рассказу. Да, конечно, да. Давай. Без всех вот этих прелюдий сразу. Погнали. Только что-то как-то все и слишком я резко. Я рад вашей компании. Слишком долго я был один. Я смутно помню время, когда я не был хранителем этих историй. И какой прок от историй, если некому их пережить? Это история о творческих личностях. Разумеется. И о том, на что они способны пойти. Ради искусства. Угу. Оно способно вызвать разные чувства. А Расскажи что-нибудь про этого мужика вообще? Страсть. Да. Кроме того, что он хранитель. а еще сомнения, страх, ужас. Ваши чувства и ваши поступки повлияют на историю. Время от времени вам будут попадаться схемы. Схемы? Они показывают возможные итоги ваших решений. Схемы? Порой самые незначительные действия... Я как будто на учебе схем мрачному было. исходу Еще и сюда схемы засунули. Вам выбирать последствия. Да, Вам да. отвечать. Да, в смысле отвечать? Я, чё, виноват, я что, виноват что? Я не вмешиваюсь. Я Это не вина... нарушает прав. Ой, да кому ты кому-то рассказываешь? Будешь наблюдать и фиксировать <связь> все <связь> да, да, ключевые <связь> события. Как в Марвел. Я наблюдатель. Я наблюдаю. Блюдун. полюбуйтесь к. <связь> Такая древность. Она называется Абол. Кто? Их клали в рот недавно усобшенных. А, да, значит, это платы. Да, да, да, да, да, я понял. Собирайте их. Порой они лежат в странных местах. Сейчас с радостью выменю ваши находки. А, Поверьте, кстати, вы не пожалеете. Да? Сюда, кстати, инвентарь добавили. Что ж, приступим. Короче, что-то потихонечко прошелось. Рас... Рас... Да. Я буду наблюдать. Да, да, да, да, да, да и сказать. Ничего не дают сказать вообще. Вообще уж. Меня зовут Кейт Уайлдер. Я, я магистр криминальной... Ой, я помолчу. Психологии. Я веду психологию. журналистские расследования и да. боюсь за правду. Журналист, Возможно, понятно. Возможно, вы видели мое интервью в утреннем Чикаго. Не, не видал. А, а... Правильно, перемотай но... вот эту всю и... ненужную информацию. Куча когда воды. ты просто говоришь, как есть, люди считают тебя стервой. <сос> да я же случайно. Так. Да, я не идеально, как и все, но... Я, я стараюсь и... Так, так следующий я, я изучал фотографию в университете мне очень понравилось и теперь я хочу заняться ей всерьез фотографии Ну, да это типа профессия какая фотографии смотреть я много лет занимаюсь светом о вижу проблему освещаю в хаоса и главное последняя плитка которую мы находили а была про неё, она что-то смотрела в камеру и такая типа, а -а -а -а", и там кто-то горел или Простите, что такое? Надо начать с профессии, так это это четвертый просто, персонаж. Ну, так три девахи, мозг. один мужик. Не люблю о себе. Вот он, он горел. Но... Так, короче, его нельзя нельзя, порядке, нельзя чтобы он горел, короче, начале, все понятно. Э -э Задумка была, Директор. По Чё но... кино снимаем что ли? В итоге вышло не так, как я надеялся. Алипорта укрепит. Кино снимаем? Получилось да? говно, если честно. А, это, короче, кино снимаем. Это интервью, да? Вы слышали, услышали да достаточно. Разве? Ха. Я ведь едва начал ваша честь. Какой утончённый. Ваша честь. С рождения во мне живет дьявол. Дэвил ah, иначе... Я мог противиться желанию ah. убить. Не более чем поэт может сопротивляться вдохновению. Вырайте яму поглубже. И лучше доверху залейте мой гроб бетоном, закопайте надежнее, чем кого-либо другого, а потом добавьте еще бетона сверху. Потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. 7 мая 1896. Герман Маджет, он же Генри Г. Холмс Был повешен Во время казни шея сломалась не сразу Согласно записям, он медленно задыхался более 15 минут Пока, наконец, не испустил дух Это чуть, этот, что ли? Первый серийный убийца Америки признал 27 смертей Это документальный фильм? Но по мере того, как следователи изучали улики Обнаруженный ими в разных городах Число возможных жертв росло Почти 200 человек Первый серийный убийца Америки И, пожалуй, самый жуткий О, спит, да, по лицу он, да, Его гроб залили бетоном, как он и хотел А потом сверху еще чуть-чуть залили ли он скрыться от божьего суда Или правда хотел помешать дьяволу Все выбраться по наружу сделал? И снова убивать там какая-то забавная музычка настала хотя пофлексить. Да что ж такое? Да уберись Как вам? Говно. <смех> Студии какого-то у нас не очень, да? Если честно, Чарли. Говно. Это какое то Говно. Погоди. Да все понятно. что Погодить. Видно, что у нас студия не очень. Лонет Энтертеймент. Это Чарльз Лонет? Слушаю, можно, Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет. Чем могу помочь, мистер Дюмет? Вообще-то это я могу помочь вам. Так, так, Послушайте. так. Замануха, замануха. Не надо идти на поводу я у замануха. Это звучит прекрасно, но я не... не хочу грубить, но в чем подвох? Его нет. Да ладно. Для меня не главное. Подвох есть всегда. Мне много не нужно. Но своим временем я дорожу. Все должно решиться сегодня. Что все? Я пришлю машину после обеда в 4. Ждите. После обеда? На съемке нужно дня два. Дергать команды на выходных гиблое дело. Они ребята с характером. А без них у нас с вами ничего не получится. Мы... Я вам все объяснил. Не тратьте мое время. Так присылать машину или нет? Да нет, конечно, а, пошл ты нахер со своими конечно. условиями. Мы за. Я приведу. Обещаю. Ты все еще даже с командой не пообщался. <звук> какой курс изменен? Я еще ничего не выбрал. Так у меня не было выбора. <звук> Зато, у меня же не было выбора. Принимать или не принимать звонок. В Ладно, в тогда по грани мы... началось бы. Ага. Грузимся, народ. Как все таинство? Да, я. Не надо. Это лимузин приехал? Ага. Прости. Мы просто в пятером не влезем. Ага. Ладно. Это просто лампа, которая тебя украшает. Можем не брать. А, Какой-то педант. Все будет отлично, но правда. Это же правильно, педант? Авантюра. Да? Веселье. Ну чего? Погнали. Блин, точняк, лимузин. Вау. Потому что они бы тогда не влезли. В обычную тачку -то. Так, Чё я говорил? Чего я говорил? Да быстрее, пока не началось, пока не началось. А, а. Кстати, куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Да как это не Знаете, очень? что напоминает? Не начинай. Топику. Кого? Именно. Я без гроша в кармане, телефон сдох, и мы застряли в сраной топике. Я ни при чем. Да только ты и чем. Правда, потому что головой думать надо. Ты директор, так. ты за все отвечаешь. Ладно, Чарли. Что мы знаем об этом парне? Богатый затворник, одержим ГГ Холмсом, явно в здравом уме. ГГ Холмс. ГГ главный вот герой если что, вообще-то. Часть комнаты. Либо Гудгейн копирует замок убийств. У Дюмета есть чертежи, документы, артефакты. Я же сказал, это спасет шоу. А ты снимаешь шоу. И это точно не вранье. <р Knocked 2003> <bara> ]Hmm. Просто поверь. Мне. Да ты бежишь за мечтой, как бы, ну надо же быть чуть-чуть реалистом иногда. Простите за секретность, но прежде чем мы продолжим, я попрошу вас оставить здесь свои телефоны. Это может показаться странным, ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео. Все же я против любой техники, способной ним Так и договаривались в делах или привычках да Да это лажа какая-то вот еще вы ведетесь сначала должны быть одобрены мной я требую конфиденциальности я настаиваю что хозяин мы ничего не подписывали чтобы он мы просидень короче вот если что, на меня валить ничего не надо валим все на вот этого мужика который нас повез у нас есть на кого валить как бы эти на Обещаю, кого, кого все ходить? Кур Прям как в топике. Кур? Блин, фразочка есть такая. Всех курс пускать. Не, как как жена, блин. Собак, господи, каких курс! Нихера, я перепутал, вот это я выдал сейчас. Так, а что мы сейчас поплывем еще куда-то? Ну понятно, нас сейчас привезут куда-то вот э, в дом, который спроектирован вот этим ГГ Холмсом, Если там куча ловушек. Богатый, и вот службы? начнется пила. Пила начало. Вот про ГГ Холмса надо прочитать. Я что-то хотел, но я что-то как-то забыл. Запамятовал ага, вот. Ну, конечно. Не немножко проблема. это. Или это Спасибо, не сам ГГ Холмс, это этот подражатель. Как в последней пиле было, короче, говно, которое спираль. Отвратительный фильм. Вообще просто ужасный. Ты понимаешь, кто убийца с самого начала? Ловушки говно, фильм говно, актерская игра говно. Короче, Что теперь? Короче, начать снимать прям не как, как у этого. Как, как, прям ага, как у этого. В таком тумане. У этого директора. Вон, сверху вид будет лучше. ты угораешь туда правда, идти, блин. Повыше. Но вид отличный, сможем поверх тумана снять. Ты че мнешься? Чарли, ты же сам еще на полпути выдохнешься. Да я в отличной форме. Да, смотри, воодушевлен. Макс, это полный бред. Да ладно. Идем, Чарли. Осторожно, там. А ты ч ну, его под У нас в прошлой части Идем. было четыре пацана. И одна деваха. Тут у нас три девахи, два пацана. В первой части у нас было две девахи. Три пацана. Ага, пацаны доминировали тоже. И.. Две девахи, три пацана. Получается, это первая часть, где, как бы, девчонок больше. Получается. Блин, мужик, мы с тобой в меньшинстве. Как-то нам нужно держаться вместе. Так, ну ладно. У нас девчонки вроде прикольные, не сильно агрессивные. Хотя та что-то сумкой толкнула другую, что-то, как бы. Время-то уже ничего себе. Ну ладно, чуть-чуть поиграем немножечко. сю а, залезь, подожди, куда ты лезешь. Чего? А ты что на английском-то начал разговаривать? Мужик, алло. Ты давай так больше не делай. Не пугай меня. Если говоришь по-русски, как бы говори по-русски. А то мне сейчас лезть, субтитры включать. А это, прикинь, такой прикол. <laughs> Первые полчаса на русском, а остальное как бы сам, этот как переводи да, это было бы немножко грустно, если честно. Как-то можно быстрее ходить? Вот я сейчас быстрее, да, шел? Или нет? Или да? О, Бегать можно! Обосраться, туда добавили инвентарь, тут можно бегать, блин, можно, может еще что-нибудь добавили? Может, может можно еще. Может там еще ствол дадут в самом начале? Вот это будет вообще Ты прекрасно. Будешь... Ты ч по-английски так говоришь? Ты че, подожди-ка. Не прикаливайся. Не прикаливайся надо мной так. Игровой процесс, экран, звуки, язык. Ну-ка, режим звука, общая громкость. Язык текста русский. Субтитры. Блин, походу придется пока субтитры включить. Если что, потом отключим, потому что что то он это начал троить. Не, ну вот это да, вообще прикол, типа. Э, говорили по-русски, говорили тут этот, как о, чувак должен. Вот этот в, в рубахе, молодой Эй, человек. Народ, вы где? Это, короче, так он по-английски что ли базарит? Бегать, блин, это офигенно. Все, игра заслуживает просто пять очков Гриффиндора. Прям сходу. Кошмар как громко. Его издалека должно быть слышно. Да, в теории я это знаю. Ладно, пускай будут субтитрами, пока не мешают. Издалека. Что это пороход сработал. Ничего, найдем обход. Да какой обход? За мной. Варнинг. Жизнь за хороший кадр. А, опасность. Обрушение горных пород. Опасно. А знак, что можно упасть в океан? Дурак, по -моему, по -моему, местные опасно. скальные да, ну, породы подвержены разрушению и ерунда. могут неожиданно обвалиться в воду. А я не согласен. есть ты тогда краю не подходи, дурачок. Так близко не подходи. Так, все, побежали, просто бегаем. Можно бегать, можно бегать, бегать это классно, бегать это, это дыхалочка, это как бы Слушай, ножки ладно, постоянно в тонусе. Сказать, спасибо за поддержку. Какую? Что? За эти съемки? Да за все сразу. А то кое с кем бывает трудно. Иногда. Джейми и Кейт ни за что бы не согласились без тебя поехать. Я подумал. Может, с тобой друзья просто? Эпизод был говно, так что надо работать. Ясно. Ну да, типа того Ага, ну я заметил, что он как бы с ним так, так знаешь, там, типа, да-да, это чё, ну, ребята, ну Ладно, если честно, мне просто хотелось побыть здесь, вдалеке от остального мира Почему? Чтобы слегка сбавить темп, привести мысли, мысли в, порядок. в порядок Сбавить темп? Зачем это надо? Да просто расслабиться Ну, вообще-то да, бы, этого не сбавить темп иногда бывает полезно Ну, переводчик был шторм. В память о жертвах страшного шторма 1 мая 1907 года, в этот день погибло 187 членов экипажа и пассажиров парохода Кассиопея, разбившегося о скалы внизу. Кассиопея. Блин, я где-то такое читал. Я где-то такое видел. Так, все запомни, надо про ГГ Холмса прочитать и про Кассиопею. Будем как бы это, в историю втягиваться как бы. Будет познавательно-развлекательный контент Оба-на, прыжочек Ох ты, замечательно <сёк> И это все у нас уже начинается Исследовательские платформы Вот куда ты лезешь, куда ты собрался В какие шахты Ну, Чувак, ты снимаешь документалки про убийцы Ты что не знаешь, куда стоит лезть, а куда не стоит а? Дурачок Дурачок Так, ну, начало у нас такое... фу о -о -о. Инвентарь, инвентарь, это классно. Так, подожди, как его? Это чтобы направить луч света. Но ну, это ты просто камерой вращаешь. Не, ну, инвентарь, это я не знаю, как он здесь будет. Э -э. Кстати, когда закончим, я съезжу на пару недель к родным. А как же монтаж? Мне нужно твое внимание к деталям. Слышишь? У он... меня сейчас и так куча проблем, Чарли. Я согласен. А, да, ладно, поезжай. Возьми пару недель. Разгрузи голову. Да, конечно. Спасибо. С монтажом я справлюсь. Дай чуваку отдохнуть, блин. Он тебя поддерживает. Держи, как я. я? согласен. Тебе есть кого навести? Отпуск О, это круто. Так. Отпуск И это вообще. Если слонет, не завалялось случайно нигде. Женат на работе. Женат на работе. Не, ну на работе женатом быть это вообще такое себе. Хотя не. Хотя есть такие трудяги, если которые... С... это Что-то, блин, меня стали субтитры раздражать. Извините, пожалуйста. А... На работе быть женатым, Весь это, конечно, интересно, но, блин... Неплохо. Не знаю, как-то... Вот, и, и, если чисто работать, как бы у меня теряется... А... Как, как, бы, как бы это так сказать? У меня теряется... Смысл, зачем я работаю, типа, ну для чего? Просто для себя, да? Ну нафиг это так неинтересно. Как бы порадовать вот это вот все. Ну, вот это чем мне будет таким интересным. Там, знаешь, особенно когда с работы приходишь, и тебе там уже кушать такой уже накрыто вообще, прям. Прям по кайфу такой-то. Помылся, покушал, и уже прям не зря не зря. ёб твою задогу! Что это? Манекен стоит, типа, отдыхай наверное mm. часть старой экспозиции да скорее всего <связывающие> <связывающие> что-то я давно такое не играл блин ну как бы это не страшно было просто как-то чуть-чуть я это не ожидал <связывающие> я уже сильно расслабился блин уже давно ничего такого не было и вот опять и вот опять начинается короче <связывающие> Видосы будут выходить, я постараюсь каждый день, но может быть по понедельникам будет выходной. Я постараюсь, очень постараюсь, на 100, ну вот как железо, насколько хватать будет, я буду делать. Вот. Так у меня работа сейчас не постоянная, то есть, ну, я как бы вот могу Идёшь? вот... Работаю, да? да? И в 3 Просто часа ночи могут вызвать. И в 5 И утра. В И в 6 вечера. Да, я так. Пошли. В смысле... Он просто Типичный смотрит на Да Это ты. То есть заткнись. Пересек... Подожди, я же выключил субтитры. В чем на то мне мужики? Я же выключил. А, -а, а, смотри, я понял. Вот так вот. Ой, чейкаю. Различие между творчеством и кай... Просто, за просто смотреть уверен? на вид иногда красиво. Ну как будто такой вид такой себе. Главное, чтобы работать не Какой скейт? Ага, опять какие-то мутки мутные, да? А как фотки делать? Блин, ну вот так к краю подходить, конечно, не надо. Близко, там же оползни вот эти все обвалы. Так, погоди, нам сюда, да? А пошли сначала туда сходим. А че это я стою? Мы же можем бегать. Мы же можем пробежаться, посмотреть, что здесь, как здесь. Кстати, я хотел начать залететь с God of War, но, блин, я увидел его цену, и как бы сейчас я как бы не могу себе такого позволить. Так что, пока я не забыл. Все, кто посмотрит этот видос, накидайте быстро своих этих, там, какашками меня в комментариях, закидайте. Будем ли допроходить Dying Light 2? Я его специально не допроходил, вот чтобы как бы с вами там посмотреть вот это все, вот это, поглядеть, поиграть, если вдруг захотите. Если хотя бы человек, ну, давайте 10 откликнется, я допройду до там тем более осталось вообще херня. Элден а, Ринг, это уже как бы, наверное, вряд ли. Подожди, а ч, туда можно? Я так понимаю, сейчас в обход туда иду. Подожди, мужик, да я обратно пойду, схожу. Я быстро. Вот, а как бы Elden Ring мы, наверное, вряд ли потянем. Это очень долго, это очень муторно. Ну, если очень сильно хочется... Опачки, вот я чуть не пропустил, видишь? Это схема? И чё? а, -а, -а. Закрылся рыбозавод. Классно. Офигенная информация. Очень. Прям, прям офигенная информация. Как я без нее жил? Вот, накидаем про Dying Light. Накидаем про... Закрыт. Что у нас Ладно, еще недопройдено? Найдем обход. Крэш блин? недопройден. Нет. Но, ну, у не, но у меня нет подписки, чтобы в него сейчас сыграть. Как бы и такая, да. Ну, блин, видишь, проблема. Бы была бы возможность купить подписку, но на русский аккаунт покупать эту подписку сейчас это прям, я не знаю, это, блин, надо быть долларовым миллиардером, блин. А, так, что еще хотел сказать? Да, в принципе, все. Сейчас поиграем в Dying Light. Ой, Dying Light. <laughs> Dark Pictures. Пройдем её и дальше как пощимаем куда-нибудь. Как что-нибудь найдем. Уже есть на примете кое-какая игрулечка. Вот, интересное мне. Прям интересно у поиграть будем. Если честно, сразу говорю, будем просто там на каждых... На каждых 10 минутах, сраться. Ну, мне так показалось по трейлеру. Так что, как бы, заинтриговал тебя? Ну, вот... Да, так, если ты следишь как бы за игровой индустрией, то ты, наверное, понимаешь, что скоро у нас выходит. Как бы да. Так что планы как минимум э, на конец ноября, начало декабря присутствуют. Даже, наверное, до середины декабря у нас есть во что играть. Вот. А там? А там дальше посмотрим. Тоже накидывайте в комментариях, что есть интересное, можно такого прям поиграть. Комп у меня, кстати, сдох, поэтому без стримов Пока. Как бы присматриваю себе другой комп Но опять-таки, чтобы комп купить Это надо же ловышечки, бабулечки, бабулесики, Зелень, капусту Так Древняя штука Чё это древняя? Это чемодан обычно Это его чисто... Как сказать? Способность? О, это монетки, которые можно выменивать Это монета. Диорамы. Смотрите. Монеты. Диорама. Еще какие-то новые фички Мы будем разбираться. Ну, надо что-то новое в игру добавлять вообще с другой стороны. Как бы мы же не Эй, будем один тот извини, же кинчик смотреть постоянно. Открой с этой стороны. Без тебя этого шоу бы не было. Это не так. Я, может, за рулем. В смысле? За рулем Лонит Энтердеймен. Но за двигатель отвечаешь ты... Это не так устроено Господи, вот и хвали вас после этого Спасибо, Подожди, я а как толкать? Я понял ну, Он тебя хвалит, все Если хвалит, как бы Не надо это чуть-чуть это. Блин, тут, короче, теперь можно, как бы Прям конкретное интерактивное взаимодействие с окружением Добавили Ну, как бы, ладно, пацаны стараются Что-то добавляют, что-то придумают Тут закрыто будет сейчас Я ж не зря это, как вот, ящик подвинут ну конечно. Блин, а вы с первого раза как бы не поняли, что сюда особо как бы лезть не стоит. Как бы тут э, скалы, э, как бы везде все закрыто. А может, что, мы на этом закончим, кстати? Время-то уже. Не детское. Блин, ну мы ничего такого полезного не сделали. Блин, ладно, давай вот еще пять минуточек. Ладно. А ты чё мы, блин, посмотрели, что, оказывается, у этого чувака фильмы говно. Думаешь, вошли через окно. Как тебя не посадили? Завалили нас бритвой, блин, в ванной. И газом оторвили, ё блин. Офигенно интересный экшен и развитие сюжета. Давай, ну, ну, скримерок один поймали, ладно. Боже, что это? Что? Ты чё, блин, прикалываешься? кошка какая встреча а кто это был я все пропустил кто это был кошка смысле тут теперь еще и прятаться надо будет что я на панике вообще не разберусь что делать вот приколисты оба я на панике вообще не разберусь куда прятаться чужать ты что? о анатомическая непонятно, но очень интересно. Короче, лодка едет, лодка взрывается, о скалы. Короче, на лодках не катаемся, ладно. А желтая рамочка это, короче, предостерегающий, да? Окей. На лодках не катаемся. Или если что, сразу выпрыгиваем с лодки. Блин, а меня же заставят в эту лодку залезть, короче. Хорошо, бы тут просто не сменить и шторы повесить и залить все санитайзером ну да да толку чё заливать санитайзером тебя столько санитайзера не будет вы сюда сами еле как забрались а тут еще санитайзера с собой цистерны две тащить ты чё да, да и какой санитайзер где вы столько санитайзера возьмете если у вас фильмы не окупаются ребят как бы э, размечтались блин так ну да ты что так тяжело дышишь мы вы пробежались, я не знаю, метров 100 пробежали Ставили. от силы. Что-то мне это все не нравится. Просто у кого-то такое хобби. Какое? Понедри. А. <свист> хобби. Таксидермия? А, нет, это не таксидермия. Это что за а, нет, это что-то электронное. Это улика. А? Дергалась? Что? Та штука. Я не Двигалась? дергался. Я не дергался. Даже вот... Посмотри повтор, как бы я даже не шлахнулся. не испугался. А, ну вот это токсидермия. Короче, электронные вороны. Ага, понятно. Ворон отстреливаем сразу, просто выхлестываем, потому что они следят, они бдят, они следят за каждым нашим движением. Ты что, так тяжело дышишь, ёбмою. это если так в укрытии будешь тяжело дышать, тебя сразу спалят. Так, давай, все, надо уже заканчивать. Сейчас выползем сюда. Okay. Okay. А, все будет хорошо, все будет хорошо. Я понял. Посмотри. Я смотрю. <laughs> что ты что-то выдаешь иногда Точно. мне такие каламбуры Снимай. на английском. Сделай панораму озера, пока остров не окажется в кадре. Потом укрупнение на моя. А где фокус? А, вот появился фокус. Да блин, что за камера, сразу раз фокус идет. При переближении. О, это за нами. Где? Где? Пора назад. Все, что ли? Прогулялись, нашли, блин, ворону и все? <laughs> Классно. А, нет, схемку одну нашел я. Ради двух секунд фильма, видишь, сколько они сделали. Это он? Не знаю. Я его раньше не видел. Да не, это не он. А откуда он вообще узнал про наше шоу? Ну, посмотрел а кинчик. Я как-то не спросил. Да ты Стремно. вообще что-то как-то нет. Так, ведем и себя подсветить. хорошо. Так, ладно. Здравствуйте. Вот этот чувак мистер на кого-то похож. Он сам. Я Грант Дюмет. Поднимайтесь на борт и отправляемся. А это, это, короче, это Ник. Марк, Марк, Эрин, Джейми, Дама. А это у нас Кейт. А я никого не запомнил. Рада знакомству, мистер Дюмет. Кейт запомнил. Не терпится увидеть все, что вы для нас приготовили. Это Ник Мы вам из очень этого. Из Хаус оф ну что ж, отправляемся. Ну, вообще похож вроде. Я не удивлюсь. Еще раз большое спасибо за предоставление. Стоямба. Все, наигрались. <свят> я все сломал. <свят> как это? А, ну вот. Так а чего? Какой курс изменен? А, то, что сейчас происходит, я на это вообще никак не повлиял бы. Не стоит. Блин, Вы, кажется, я... говорили, что ваш двоюродный дед. Давайте сперва доберемся. Да, я ты чего пока на месте. Да. Конечно. Все, поплыли. Полетели любитель ракеты сладких конфет. Ворона следит с маяка. Так да кто это? Кто бдит? Кто следит? А с кем у этого чувака в рубахе? Или кто это, бомбере Были мутки. Я не совсем помню. Я и никого не запомнил, кроме Кейт. И почему я запомнил Кейт? Я не знаю. Ну, Кейт как-то запоминается. Это вот эта журналистка. И все. Что там? Э, как-то. Ну, вот этот дюма еще какой-то. А вот еще какой-то в дождевике рабак стоит. Блин, я думал, сейчас такой исчезнет, типа. Предлагаю, все, мы причалили, как бы на этом закончить. Ну, как-то, короче, первая серия пока не впечатляет. Что-то какие-то... Там кинчики вот это какого блин, вот это вот фильмы документальные еще до кучи что-то снимают, что-то блин в начале короче взял пудру все проиграл блин вот это вот, вот вот это бомб жизни просто представить, что ты взял пудру из-за этого проиграл ну такого уж не бывает вот я вот даже не предполагал до вот сегодняшнего дня, что такое вообще можно было придумать. Ты типа берешь пудру и проигрываешь. Вот как? вот Это как раз к тому же моменту, что как можно всех не потерять? Вот, вот, вот как можно всех не потерять, если ты даже не предполагаешь, что дальше может произойти? Хотя, ну ты же должен понимать, что тебе пригодится все, что может тебе помочь. Да ну, это так не работает, короче. Ладно, давайте будем разбираться в следующий раз. Спасибо за просмотр. А, подожди, а как же моя фразочка? А -а -а, я, прикинь, с непривычки уже забыл, как фразу свою произносить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Инстаграма уже нет. И мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Как-то так. Пока-пока.